Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! Напишите мне, пожалуйста, что-нибудь, что вы меня слышите, что вы меня видите, как меня слышно? прием. Мы сегодня будем говорить на очень интересную тему. Тема сегодня «Дети и деньги». Деньги вообще это очень душесчипательное история «дети» тоже, а «дети» и «деньги» – это must-have. То, о чем с удовольствием поговорим. Поставьте, пожалуйста, сейчас по десятибалльной шкале, как вы меня слышите, потому что... «Все пишут отлично слышу. Все... «Отлично! Хорошо, прекрасно! Окей. Okay. В самых первых строках своего письма я хочу объявить о том, что «День психолога». Я думала, что раньше... Сегодня день психолога. Я поздравляю своих коллег, я поздравляю своих слушателей, я поздравляю себя с этим прекрасным днем. Он немного грустный. Хотелось бы, чтобы все люди жили счастливо, полноценной своей жизнью. Делаем, что можем. Кто качественно делает, те молодцы. Вот. Поэтому поздравляю! Всех с праздником. И в связи с этим, ну не совсем в связи с этим, а в связи с тем, что тема финансов довольно серьезная тема. И мне я работаю над тем, чтобы наше общество было здоровым. Наше я имею в виду вообще весь мир, всю землю. <coughs> и мой вклад в то, чтобы общество было здоровым, это проведение своих марафонов. Именно поэтому сегодня я объявляю скидку на 24 часа, пока будет висеть этот эфир. Скидку на марафон ⁇ Финансовый ключ ⁇ 1000 рублей. То есть он будет сегодня, если вы успеете его купить, пока висит эфир, его стоимость будет не 6000 рублей, а 5000 рублей. Почему? Именно почему это связано со взаимоотноше... с вопросом ⁇ Дети и деньги ⁇ Потому что все равно надо начинать с себя, вот так. И э, я хочу рассказать вам. А еще будет один подарок, я э, об этом в этом скажу конце. попозже, в конце, да, в конце. Кто досмотрит до конца, получит еще один прекрасный подарок. <coughs> Собственный эфир про детей и деньги. Я хочу начать с анекдота. Один из моего любимого. Едет миллионер в такси. Там в каком-то городе приехал по месту назначения, останавливается, выходит и платит строго по счетчику, цент в цент. Водитель говорит: Ну, конечно, говорит, я вчера подвозил вашего сына, он мне оставил 100 долларов на чай. Миллионер так на него посмотрел, говорит: ну конечно, у него же папа миллионер, а я-то сирота. Так что вопрос: дети, деньги, отношения к деньгам. Такой очень щекотливый, очень душещипательный. Я прямо открываю. Я начну вот с чего. Еще я хочу поблагодарить девушку по имени Светлану, которая задала мне вопрос по поводу детей и денег в личку. И я сказала, окей, Светлана, спасибо, что задала мне этот вопрос. Я прямо захотела сделать эфир на эту тему, потому что отвечать одному человеку я, ж... я почему работаю в интернете? Для того, чтобы эти ответы услышала как можно больше людей. И поэтому, собственно, даже с ее вот этих вот вопросов я и начну. Карманные деньги. Вопрос о карманных деньгах. И этот вопрос задавала не только она и другие слушатели во- первых с какого возраста давать карманные деньги смотрите сознание у детей по отношению к деньгам уже сформировано и начинает расти в 6 лет вот 6 лет это хороший возраст в котором уже можно говорить о деньгах серьезно начинать готовить к этому необходимо безусловно раньше но говорить уже серьезно об этом. Шести лет самый зайчик, как говорит Ирина Манжер, мой компаньон. <сёк> Точно карманные деньги необходимо давать детям тогда, когда они находятся какое-то время без вас и у них может возникнуть необходимо в еде, в воде, совершить какие-то действия, в которых деньги их могут выручить. И в которых деньги им могут понадобиться. Для того, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности. Не для того, чтобы он их протринкал на какие-то машинки. Да, об этом тоже будем говорить отдельно. А именно для того, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности. Обозначать ли на что эти деньги? Mm -hmm. Конечно. Конечно, необходимо обозначить, что хорошо будет, да, или там полезно, если это будет потрачено вот на то-то. Если ты их сможешь сохранить, то потом ты сможешь купить в два раза больше или потратить на что-то другое. То есть распоряжаться, подсказать ребенку стоит. Имеет ли необходимость в контроле, в таком жестком контроле ругать его допустим за то что он потратил деньги на что-то я считаю что это нецелесообразно потому что вспомните о чем я говорю все время о причинно-следственных связях и если ребенок наступит на эти грабли и протрынкает деньги и не сможет купить потом то что ему необходимо или важно или то что ему хочется вот пусть он испытает эти переживания это как дотронуться до утюга Конечно же нужно следить за безопасностью, да, то есть если ребенок будет тратить деньги на какие-то азартные игры, это безусловно плохо, и тут необходимо это корректировать. Но если ребенок купит какую-то сто-пятьсотую машинку, если это безопасно для его здоровья, для его психики, окей, пусть испытает этот опыт. Так, и следующее. Так написала себе оценка, да? Давать ли оценку тому, как потратил деньги ребенок? Там, ты хорошо, ты правильно это сделал или ты неправильно это сделал, смотрите. Задайте себе вопрос: а правильно ли я живу? Вот я возвращаюсь опять к марафону Финансовый ключ. Начинайте с себя. Если вы. Если вам нравится, как вы живете, если вы успешны в материальном финансовом плане, если вы точно можете быть примером для многих, для многих и в том числе для своего ребенка, тогда, безусловно, вы можете сказать, что целесообразней было бы распорядиться деньгами так. Но ругать, допустим, ребенка за то, что ты потратил их на что-то не то, это неэффективный способ. Необходимо разговаривать с ребенком и обсуждать, какие могли быть пути реализации этих денег, и что могло бы быть в этом случае, в этом случае, в этом случае, и что ребенок получил. Ну вот как-то так. Так, и следующий вопрос, тоже душещипательный и важный, который тоже часто встречается, это если нет возможности купить, нет денег. Как правильно сказать ребенку, что нет денег для того, чтобы не вызвать у ребенка комплексов, неправильных, ограничивающих убеждений и так далее. К сожалению, я прошла через все, и когда моя дочка была маленькой, а она Сколько твоей дочке лет только ну Я напомню, что моей дочери 28 лет. Она уже совершенно взрослая. Да, я обязательно об этом еще скажу вот и когда моя дочка была маленькая там ей было три года на любое ее мама я хочу мама купи я всегда отвечала денег нет ну потому что их действительно тогда не было и сейчас уже когда она выросла я ее спросила буквально вот на прошлый день рождения настя что тебе подарить она при том что возможности у меня сейчас практически не ограничены, она мне сказала «Мама, с моего детства ничего не изменилось. Мне по-прежнему ничего не нужно». Это, знаете, ножом по сердцу, потому что, безусловно, мы работаем над этим, она работает над этим, она психолог, она детский психолог. Но вот эти вот детские паттерны, детские травмы, они остались, они дают о себе знать. И, к сожалению, профилактика... Вернее, к счастью, профилактика да? наших все лучше профилактика, чем потом лечение, потому что лечение длительное и бывает травматичным. Поэтому как лучше отвечать на этот вопрос? «Я не планирую сейчас делать эту покупку» или «Мы запланируем покупку этого на другое время, в другой момент» и так далее. То есть можно сказать о том, что в планы вот здесь и сейчас эта покупка не входит. Это самый экологичный способ, потому что вот это вот планирование, распоряжение своим бюджетом трезво, это просто здорово! Это очень круто, и это вот основа финансового здоровья, я бы сказала. Что еще? Да, следующий вопрос: что делать, когда финансовые возможности на хорошую школу, например, есть, а на то, чтобы баловать, нет. То есть нет возможности покупать ребенку все время какие-то самые модные вещи. Да? Опять-таки, я повторюсь. В этом случае золотая середина, а самое лучшее ⁇ это планирование. Во-первых, я призываю, в обоих своих финансовых марафонов я призываю э, к тому, чтобы позволять себе лучшее из того, что вы можете себе позволить. Для этого, безусловно, самый крутой, самый важный, самый необходимый инструмент ⁇ это... Э Ведение э, таблицы бюджета расходы, доходы. Когда вы понимаете примерно, какие у вас будут доходы, когда вы знаете, какие у вас есть расходы, вы можете запланировать покупку э, даже самых дорогих вещей, и вы можете трезво оценить, вы можете это купить или не можете, или если можете, то за какой срок. Допустим, не по щелчку ребенку там самый новый э, телефон или ноутбук который ему необходим даже для работы да но вы можете сказать окей это будет это будет вот тогда вот мы планируем эту покупку на тогда это даст ребенку уверенность в том что его не бросили у него это будет необходимо приложить какие-то усилия либо необходимо подождать но вселенная в виде мамы в виде папы его поддерживает, помогает и обязательно ему даст. Дальше. Покупки за оценки и вообще мотивация за оценки. Я категорически против давать деньги за хорошие оценки. За достижения, да. За какие-то важные и серьезные вещи, когда ребенок действительно это заработал. А оценка это не заработок. Оценка это всего лишь когда другие люди дают оценку вашему ребенку. Это, ну, это очень неправильно, потому что оценку можно создать, нарисовать, каким-то образом привлечь, но это не будет заслуга, это не будет действительно усилием. Я не знаю. Доступно ли я сейчас объяснила свое отношение, но вот я против того, чтобы, допустим, за пятерки или там, за двенадцатки да, там, в разных странах разная система баллов платить деньги. Да? Но я за то, что если ребенок, например, получил первое место в какой-то олимпиаде, чтобы ну, как-то это отметить, как-то отметить его заслугу. Не обязательно давать деньги, но зафиксировать, сказать, что ты молодец, это круто, это вот здорово. Да. Можно ли говорить ребенку, это дорого, например, в магазине? Можно ли говорить ребенку, это дорого, например, в магазине? Вот все в мире относительно. Я против. То есть, если мы говорим сейчас об ограничивающих убеждениях, забудьте слово "дорого" по отношению к себе и по отношению к ребенку, тем более. То есть я не планирую это покупать вот здесь и сейчас. Или цена этой вещи не соответствует тому качеству, которое заявлено. Мы купим это в другом месте, в другое время, или другого качества, другой фирмы и так далее. Так, давайте я все-таки отвечу на те вопросы, которые уже были, а потом буду отвечать на ваши вопросы. <coughs> я да, попросила... вопросы... <coughs> потом все вопросы зафиксированы, я на все отвечу. Так, Сейчас я начну с комментариев, которые вы оставляли под постом. «Какие благоприятные позитивные установки вкладывать в детей, чтобы не было, как у нас в детстве, притянутых негативных установок, от которых сложно избавиться нам взрослых?» «Отличный вопрос, и я на него отвечу вот так. Выпишите те установки, которые вам не нравятся, которые в нас вложены, в вас вложены с детства, что «счастье не в деньгах», что... Я уже забыла... «Не жили богатые нечего начинать». Да, «не были богатыми нечего начинать» и так далее. То есть те установки, которые вам не нравятся, выпишите и придумайте новые установки, их вкладывайте в ваших детей. Деньги даются легко, Вселенная изобильна, деньги могут упасть на голову, не обязательно тяжело работать для того, чтобы хорошо зарабатывать и так далее и тому подобное. Вот это вот здорово! Если у вас нету таких примеров ваших личных, да? то есть если вам, например, приходится тяжело и много работать, а вы хотите, чтобы ваш ребенок легко и мало работал, условно говоря, Значит, приводите ему примеры вот этих вот легких, простых, красивых заработков. Вот посмотри там, на Васю Пупкина, какой он молодец. Вот он сделал вот так, вот так, и вот у него хорошо все получается. Там я не смогла в свое время, но ничего у тебя получится. Как-то так. Так, претензия по поводу времени. Каждый раз такое бывает. Я еще раз повторюсь. Дорогие мои, 24 часа висит эфир. Задайте вопрос, я на него обязательно отвечу. Я провожу эфиры тогда, когда удобно мне. У меня <сёк> все равно, у меня 150 тысяч подписчиков. Дорогие, я не могу угодить всем. У кого-то сейчас выходной, у кого-то сейчас рабочий день, у кого-то сейчас вообще ночь. Поэтому... Поэтому я выбираю, чтобы было хорошо. Мне уж простите. Так. Сыну 11 лет. Он сильно хочет зарабатывать. Вот, я вам рекомендую еще почитать комментарии под этим постом. И очень классные советы тут есть, с которыми я полностью согласна, разделяю. Еще раз. Сыну 11 лет, он сильно хочет зарабатывать деньги, придумывает всякие идеи, он загорается, они его вдохновляют, а я понимаю, что они денег не принесут. Детские у него планы же. Не знаю, как его правильно поддержать и как его в возрасте можно заработать деньги. Домашние дела, хорошая учеба не в счет. Да, домашние дела и хорошая учеба не в счет. Я об этом еще, о домашних делах немного поговорю. Есть способы, когда можно ребенку, когда ребенок может зарабатывать. Вот, опять-таки, мама считает, что ребенку деньги, его идеи не принесут. Но можно же вместе с ним попробовать, или же можно вместе с ним эти идеи оптимизировать. Я, я вам еще чудесный анекдот расскажу. Недавно прочитал, была в восторге. Очень к этой теме. Василий, вы принимаете важное решение. А вы с Рабиновичем посоветовались? С каким Рабиновичем? Да с любым. Вот, значит, подумайте, как можно из этой ситуации извлечь выгоду. Так. Вот, да. И там... Москалева 2017, <свят> не знаю, как вас зовут, привела хорошие примеры, я еще добавлю. Можно еще в 11 лет вполне можно открыть такой бизнес, стоять в очереди. «Постою за вас в очереди за деньги. Очень, я думаю, что очень востребованная штука будет. Так. С какого возраста давать ребенку карманные деньги? Нужно ли платить ребенку за домашнюю работу? Ну, с какого возраста давать карманные деньги, я уже сказала, тогда, когда ребенок остается без вас на длительное время, и у него может возникнуть необходимость в еде, в питье, в связи, в общем, в каких-то таких вещах. И по поводу домашней работы, смотрите, тут есть две стороны. Одно дело – обязанности домашние, которые выполняют все одинаково. Например, папа застилает постель, мама пылесосит, ребенок выносит мусор. Да, это какие-то гигиенические требования, которые ну, как культура в семье просто есть. И если делать из этого «я тебе буду за это деньги платить», – это неправильно. Другое дело, что если у вас есть домработница, которая приходит и убирает полностью вашу квартиру и стоимость ее работы, например, 50 евро, там, или 50 долларов, или там, гривны, доллары, да, какие-то там рубли, какие-то свои расценки. И если ребенок говорит, мама. Все, экономим на домработнице, я теперь буду выполнять эту работу, и он полностью делает уборку, причем он делает ее качественно, так как это бы сделать домработница. Тогда, кей, тогда я считаю, что вполне можно заплатить ему эти деньги, но Тут еще важно объяснить ему, что, безусловно, физический труд руками это все прекрасно, но, возможно, другим местом, то есть головой, можно заработать больше денег. Поэтому необходимо взвесить все за и против, потому что лично я сильно за своего личного времени, особенно если час вашей работы стоит гораздо больше, чем уборка в квартире. Поэтому вот такой вот вопрос, неоднозначный ответ. И да, и нет. Ну то есть за то, что помыл за собой тарелку, точно нет. Или даже если помыл посуду за всеми членами семьи, точно нет. Это должно быть, знаете, как помощь друг другу. <coughs> а вот уборка всей квартиры – это уже совершенно другой вопрос. Так, у моего ребенка 7 лет есть копилка, и у него размыто представление о ценностях купюр. «Есть ощущение изобилия и что денег куча. Он подарил часть денег другу, потому что у него много, и ему не жалко. Как правильно поступить в этом случае? Как объяснить ценность рубля, не навешивая ограничивающих убеждений?» Очень классно. классный вопрос. Сейчас я тут читаю продолжение комментария. «Моему девочка в садике принесла конверт на день рождения, а в нем 7 тысяч. Просто знала, что надо дарить деньги, и забрала мамин подарок». Да, вот про тысяч это, конечно, уже нужно со взрослыми пообщаться и поговорить. Вот, а в этом вопросе 7 лет. 7 лет это вот как раз такой граница, такой пограничный возраст, когда уже необходимо четко объяснять, что вот знаете, я еще на всех своих марафонах я говорю о том, что Деньги ⁇ это не бумажки с цифрами. Деньги ⁇ это энергия. И вот тут вот нужно уже детям, уже пора рассказывать про то, что это энергия, про то, что это не куча денег, а у этой кучи есть определенный потенциал. Он может быть маленьким, он может быть больше, он может быть очень большим, он может быть совсем недостаточным, несмотря на то, что это гора, несмотря на то, что это бумажки с цифрами. Да? и поэтому, возможно, на примере каких-то сказок, но обязательно показывать ребенку вот эту причинно-следственную связь. То есть вот эта машинка стоит столько-то, вот, да, допустим, у тебя гора денег, но она все равно не дотягивает до того, чтобы приобрести эту машинку. Очень круто, помогают понять потенциал денег, игры, финансовые игры. Есть детские по типу монополии есть взрослые я рекомендую вам в них играть вместе со своими детьми и сегодня у вас по этому поводу тоже будет интересный э, интересная Наводка. Наводка, где да. именно поиграть где именно поиграть и что вы от этого получите ну это я скажу вам в конце так дай мне пожалуйста салфеточку так, так, так, следующий вопрос. Как правильно научить ребенка не быть транжирой и не скупать все первое, что упало на глаз, только потому что денег дали. Но и в то же время как не замыкать его в тратах и научить делать осознанный выбор. Опять-таки, тут не написано, сколько ребенку лет. Есть такая очень интересная штука, называется зефирный тест. Я думаю, что. Кто-то из вас о нем слышал. Значит, заключался в том, что ребенка сажали в комнату, в которой ему предлагали зефир и говорили, что если ты посидишь, я сейчас не, не, не помню дословно, как там с временными рамками, но это приблизительно было так, что если ты посидишь 15 минут, подождешь то через 15 минут или там, через полчаса тебе принесут еще одну зефирину, то есть их будет в два раза больше. А если съешь, то ух, то ну, ничего не принесут. И проводя этот, этот эксперимент, значит, что оказывается? Что есть дети, которые терпят, есть дети, которым пофиг, грубо говоря, для которых 7-минутная. Наслаждение важнее, чем подождать и потом получить больше. Что показывал этот тест через много лет, когда эти дети вырастали? Те, кто могли терпеть и ждать, достигали в своей жизни лучших и больших результатов, чем те, которые тянулись за 7 удовольствиями. Все хорошо в меру. Тренируйтесь вместе с детьми. И в первую очередь Запомните секунду, в первую очередь смотрите на себя. А вы как распоряжаетесь с деньгами? Еще раз, если вы являетесь образцом, поверьте мне, ребенок скопирует ваше поведение рано или поздно. Но если вы сами покупаете и тратите деньги на все, что видите, то, как бы вы ни хотели, ребенок другому не научится. Возможно, научится потом, пройдя через травмы, через психотерапевта, через марафоны научиться, но не факт. Поэтому начинайте с себя. Да, Ир, какой вопрос? Очень интересный комментарий да. к этому всему. Ага. «Мой сын в детстве рисовал банковские карты, копил деньги, пересчитывал их. Я смеялась, как он кощей над владом Сейчас он миллионер, хотя я ему говорила кучу бедных своих убеждений, Знаешь, Да, такая, шикарно! -то... Это, это то, что вот свыше дано, это просто супер, и я могу только я не знаю сказать вам спасибо за ваш комментарий, потому что это вот да, правило, это исключение, которое подтверждает правила. Это здорово. Когда ребенок вырос над своими убеждениями, нашел другие примеры. Задает вопросы, может ли ребенок там из бедной семьи стать потом богатым? Конечно, может. Когда он, им двигает то, что я не хочу жить так, как живут мои родители, я не хочу жить так, как живет мое ближайшее окружение. Но это при том, что он видит, как могут жить другие. Знаете, Леонардо да Винчи когда-то сказал, когда <давненько>, давненько сказал такую фразу, что есть люди, которые видят, есть люди, которые видят, если им показать, и есть люди, которые не видят. Вот. Так вот, это вот из того варианта, когда человек рождается с вот этой вот способностью видеть то, что не видят другие. Это очень круто. Так, дальше. Ребенку 6,5 лет, 6 лет получает еженедельные небольшие суммы на собственные хочу. Но каждый раз выходя из дома оставляет деньги в копилке, а придя в магазин просит купить ему что-либо. Стоит ли покупать или стоит делать акцент, что очередная игрушка конфетка будут куплены в долг из его денег которые потом он вернет. <с doit> Естественно это не касается необходимых вещей или подарков речь идет о сто 500 машинке, например а, класс а, тоже Какой хитрый ребенок какой мальчик молодец или кто это дочка? Ладно, неважно. Напоминать... А ты взял деньги с собой, да, которые у тебя есть? Если ты захочешь купить какую-то конфетку или машинку, возьми деньги. Напоминать. Почему? Потому что дети в этом возрасте живут моментом здесь и сейчас. У них нет пока еще понятия вот этого ощущения времени. И потом, когда вы у него заберете деньги из копилки, у него вот эта вот причина связь связи, она будет разовьется со временем. Но в тот момент, когда вы в шесть половиной лет заберете у ребенка деньги из копилки в долг, у него этой ассоциации еще не будет. Поэтому пусть сам возьмет деньги из своей копилочки. То есть в этом случае лучше не купить и сказать, что, ну, извини, я не планировала твою покупку. И поэтому вот я куплю то, что мне необходимо сейчас. У тебя есть деньги, нужно было их взять. Или вот перед выходом на прогулку напомните, возьми, пожалуйста, свои деньги, если ты что-то захочешь купить. Аня, красотка, платье отпад, спасибо большое. Стараюсь для вас. Ну и для себя, конечно же. Так. Как объяснить ребенку, что нельзя скупать все игрушки? Почему нельзя? Почему нельзя? Если есть возможность, то можно. Другое дело, что если нет возможности. Тогда окей, тогда покупаем лучшее то, что можем себе позволить. Посоветуйтесь с ребенком, звездись за и против. Объясните причинно-следственную связи, Рассказывайте сказки. Есть такая штука, называется сказка-терапия. Придумывайте сами сказки, в которых вы хотите показать причинно-следственную связь. И это все обсуждайте с ребенком. Как научить обдуманно тратить деньги? Дочь пробовала копить деньги в свою копилку, но быстро принимала решение накупить всякой ерунды. Ерунды для меня в скобках! Хорошая поправка, потому что для нее это может быть важно. Опять-таки, в зависимости от возраста ребенка. Для ребенка, например, 100-500 машинка может быть ценнее там, даже нового мобильного телефона, потому что в его мире, в его представлении это для него богатство или какое-то стеклышко. Вспомните себя в детстве! Вот. То есть вот этой вот ценности дети еще не ощущают. Это просто нужно учить, это с возрастом придет, но учить необходимо, безусловно. А начинать с кого? Начинать с себя, научиться своим. Так, типа киндер-сюрприза, хотя она не ест от него шоколад, и в эти игрушки практически не играет. Все валяется в огромных количествах. А копить на что-то более дорогое крупное не получается. Так, сейчас я утянула. Вопрос: смысл вопрос: ага. как научить обдуманно тратить деньги? Я настоятельно рекомендую вместе с ребенком прочитать книгу Пес по имени Мани Бода Шеффера и играть в эту книгу вместе с ребенком. Она подходит на мой взгляд, для детей от 8 лет и старше просто заходит на ура. Ну, вот прямо всей семьей можно в нее играть, и это очень круто. Я считаю, это просто маст-хэв для любой для любой семьи. По поводу, вот тут еще дальше идет комментарий о том, что покупать ребенку раз в месяц, да, игрушку. И Елена отвечает, что у нее не получается покупать раз в месяц то бабушка подарит, то еще что-то, да? то папа за хорошую оценку. Киндер купит, ну, за хорошую оценку я уже говорила об этом свое мнение. А вот по поводу раз в месяц, не обязательно раз в месяц, это может быть два раза в месяц, это может быть раз в неделю. Главное, чтобы у ребенка было вот это ощущение, что не сиюминутно, не все, ну, не по щелчку, но это будет и за какой-то период времени. Как показать ребенку, что Вселенная изобильна? И в то же время не спускать все деньги на бесконечное Хочу и купи. Смотрите, вы для ребенка в данный момент Вселенная вот та вот вселенная щедрая, изобильная, помогающая и поддерживающая. Я уже думаю, что я ответила уже на этот вопрос: планируйте, говорите: да, будет, давай решим, какого качества, в каком количестве, за какую сумму и когда это произойдет. у ребенка 8 лет есть собственные накопления, подаренные, бабушка что-то подкидывает, стоит ли ограничивать его траты или его деньги, пусть сделает что хочет. Вот прямо уже вот самое то, чтобы играть в книгу Пес по имени Мани и подсказать ребенку, как именно можно распоряжаться деньгами. Как ребенку 7 лет зарабатывать свои карманные деньги? Я против того, чтобы давать деньги, например, за помощь по дому или за то, что она убралась в своей комнате, ведь это ее обязанности. Да, тут соглашусь. А за что ей давать деньги, чтобы стимул был? Не пойму. А есть ли запрос у ребенка в семь лет зарабатывать деньги? То есть, если зарабатывать, то есть если ребенок подходит и говорит: мама, папа, я хочу заработать деньги, да, это одно. Тогда вы ищете с ним способы, как именно можно заработать. Предложено вариантов много. У меня дочка, когда ей было там пять лет, шесть, семь. 7 лет ей было, приходит ко мне и говорит: Мама, говорит, купи мне мешок семечек. <свят> я говорю, зачем? А я говорит, их пожарю и буду сидеть тут вот на углу дома и продавать, буду деньги зарабатывать. Ну, мы не занялись этим бизнесом, но ее стремление <свят> мне понравилось. Вот. Еще у нее был один бизнес. Она покупала, как сейчас помню, за пять рублей набор бисера, леска, замочки и плела браслетики для подружек, но продавала их по 2 рубля, потому что Потому что за большие деньги они не покупали. В общем, как-то так бизнес себе в минус как-то не очень. Еще есть хороший анекдот, я не буду его рассказывать. Про яйца и про навар можете погуглить. Так, какие фразы установки насчет денег полезно говорить детям? Я уже отвечала на этот вопрос. Про копилку и семь лет. Вот, про копилку и 7 лет такое уточнение. Стоит ли использовать копилку как источник средств и брать часть денег на сегодняшнее 7 хочу, или все же проявлять волю и делать осознанную покупку единоразово? У меня очень трепетное отношение к копилке. Пойдите на марафон расширения финансового сознания. И да, я зато ну копилка не должна быть вот этим вот буфером, в котором можно взять деньги на 7 минутное хочу. Я прям категорически против этого. Пусть лучше у вас деньги будут в избытке, и вы можете незапланированную какую-то вещь вот, буфер создавать на своем счету, но не в копилке. Ох... То есть, если у ребенка есть карманные деньги, Часть из них, чтобы он складывал в копилку для того, чтобы купить потом какую-то крупную вещь. Но у него обязательно должны быть деньги, которые он пользуется вот в течение какого-то времени. Так, так. Вот. Деньги за, в кавычках, помыл посуду, убрал в комнате и тому подобное. То есть за дело. Или деньги просто так, потому что тоже имеет право на часть дохода семьи. Шикарный вопрос. И я мы с Ириной обсуждали давать ли подарок сегодня. Я даю подарок за этот вопрос. Этот вопрос победитель нашего сегодняшнего эфира. Вы получите от меня блокнот с моим автографом, заряженный на деньги. Будете писать там свои желания. Можно финансовый. Значит, я за то, чтобы давать деньги просто так. Вот ребенок должен понимать, что деньги бывают, что валятся с неба. Вот просто так. У меня, знаете, еще вот буквально неделю назад мне пришло сообщение, личное сообщение девочка надиктовала. Говорит, «Таня, открываю дверь, и мне просто сыпятся деньги на голову. Говорит, это необъяснимая совершенно вещь. И там какие-то мелкие деньги, типа 10 рублей. Вот. Она говорит, я проверила, я посмотрела, им неоткуда было появиться, но они сыпятся на голову после марафона Финансовый ключ. Я посмеялась и сказала, что поблагодари Вселенную, и скажи: Окей, Вселенная, спасибо за то, что показала мне, как бывает. Теперь принимаем купюры побольше. Для Вселенной не имеет значения. Цифры, нолики и так далее, да, все в нашей голове, все в этом месте. Деньги не приходят к нам снаружи, деньги рождаются у нас внутри. И поэтому да давать карманные деньги ребенку просто потому что у него может возникнуть необходимость и давать ему такую сумму которую вы можете позволить но безусловно это не, ну, не какая-то астрономическая да, сумма но обязательно ребенок должен понимать что деньги могут прийти просто так это нормально так нужно ли поощрять детей деньгами за их старания и достижения тоже хороший вопрос. За старания нет, за достижение да. От того, что я постараюсь что-то сделать, но не сделаю, это ни о чем. А вот если я что-то сделаю, даже если не старался, то тогда вполне можно, ученые получают же премии какие-то государственные да, за особые достижения. Вот вы тоже можете в своей семье такое вести. У меня трое детей, старшему 22, у него проблемы с деньгами. <сёк> Вроде не лодри, старается, но не может заработать. Хочу помочь, но не знаю как. На два марафона сразу. На расширение финансового сознания, а потом сразу на финансовый ключ. 22 года, это уже, знаете, я вспомнила еще один анекдот, но очень прошлый. Я его вам не расскажу. <сёк> так, мне Ира не разрешает в <сёк> прямом эфире такие анекдоты рассказывать. Так. Так, так, так. После финансового марафона стала поднимать мелочь, которую нахожу. Ребенок приобщился, находит как самый крутой металлоискатель. Бабушка в шоке. Ну, здорово. У нас очень многие начинают находить деньги. Вчера директор нашей студии нашла 1 евроцент в Киеве. Это очень... Это к деньгам. Большим. Тоже классный вопрос. Сын 7 лет, поспорил на 500 рублей. В итоге выиграл спор, принес 10 евро. Спрашиваю откуда, говорит, поспорил. Я спрашиваю, если бы проспорил, где бы деньги взял, он говорит, я знал, что победа за мной. Как реагировать? Серьезный вопрос. Это вопрос о воспитании. Необходимо объяснять детям, конечно же. Во-первых, я вспомнила еще один момент. Чтобы не затягивать время, чтобы не красть его в эфире, я рекомендую вам «погуглите, пожалуйста, про спор «бабушки и квадратные яйца». Вот как-то так. Хороший анекдот. Один из моих любимых. Он длинный. Значит, необходимо ребенку, конечно же, объяснить, что в споре один как. Один негодяй, а второй дурак. Да? Совершенно однозначно. И кем ты хочешь быть, дураком или негодяем? То есть спор ⁇ это достаточно неэкологичная вещь. Для того, чтобы спорить экологично, нужно достичь определенного внутреннего личностного роста и развитого сознания. Безусловно. Для семи лет это нехорошая штука. И да, действительно, необходимо было объяснить ребенку, ну было и сейчас можно этим заняться, что в жизни бывает абсолютно всякое. Даже если ты уверен на миллион процентов, все равно шанс того, что что-то пойдет не так, все равно есть. В этом плане, но ну, это уже, знаете, хорошо в более взрослом возрасте читать романы Джеймса Хедли Чейза, один из моих авторов любимейших, мастер психологического детектива. Я его в свое время перечитала... там ну, Молодая была, лет 17-18. У него, знаете, что меня очень хорошо включало? Что его герои, вот эти вот бандиты и всякие у них вроде бы был идеальный план. Вот у них все должно было получиться чисто, гладко. Они должны были получить кучу денег. У них вот все должно было пройти как надо. Но какой-то вот, знаете случайный момент, деталь, нюанс, которая просто валила в дребезги все их планы. Вот рекомендую подсовывать, если детям испол исполнилось 14 и больше лет. Рекомендую подсовывать, поищите Чейза в хорошем переводе, в увлекательном, классное. Точнее, про это скоро. Они спорили на бой без правил. Они бились, и он победил. Бой без правил, бились. но ну, это вообще жесть, честно говоря. То есть избить ребенка за деньги это, это ну, я считаю, что тут ну, хорошо отдать ребенка в какую-то спортивную секцию. Очень хорошо на айкидо. Там вообще айкидо это вообще <coughs> про защиту и против нападения. Самбо тоже. А, вот. а когда бить того, кто слабее, еще и за деньги, это вообще ну, уже такой звоночек нехороший. Так. Дочки два года. Магазин для нее как классный музей, как красочный Диснейленд. Она видит все это многообразие, избили шоколадов, от чупа-чупсов на расстоянии, вытянут руки, и хватает все подряд, надкусывает и бросает. Если забирать, то не понимает, обижается и стерит. Ну, Ее можно понять, ей два года. Для нее еще Вселенная изобильна, полна и так далее. И если вы у нее это забираете, то у нее происходит вот этот вот бак надлом, что во Вселенной что-то не так. Как вести правильно в таких ситуациях? Не хочется заложить дочке какие-либо ограничения на подкорку, но и каждый раз оплачивать в магазине с десяток ее надломанных, надкусных шоколадов я тоже не хочу. Готовьтесь заранее к походу в магазин. Значит, либо оставляйте ее в какой-то детской комнате, либо договаривайтесь с собой и что-то ей покупайте. Возможно, что-то одно. Возможно, делайте это раз в неделю или раз в две недели берите ее с собой в магазин. Вот, но. Ну, не провоцируйте, да, для того, чтобы не ломать ее убеждения, не провоцируйте ее. Сын 11 лет хочет договориться, чтобы я давала ему деньги за каждый вынос мусора. Я уже говорила об этом. Например, 5 гривен. Как правильно поступить, согласиться или объяснить, что за домашнюю работу никто не получает деньги. Договориться о том, что в вашей культуре семьи каждый делает какую-то свою часть вкладов в уют семьи. Да? Вот, Но тут тоже вот есть, есть нюансы. За вынос мусора точно нет. Но просто так деньги дать за то, что вот, ты есть и у тебя есть какие-то потребности, вот это будет правильнее, чем дать деньги за вынос мусора. А если ты хочешь получать деньги за уборку во всей квартире, то тогда, пожалуйста, убирай на всей квартире, не вопрос. Один раз в неделю полностью, но эта уборка должна быть качественная. Ну так, ну и тогда, естественно, не 5 гривен, а по рынку. По рынку, да. <свят> <свят> Я задумывалась. Разные бывают квартиры по рынку. Так, как воспитывать, чтобы у детей сложилось более чем дружеские взаимоотношения с деньгами? Начинать с себя. У вас какие взаимоотношения с деньгами? Если у вас дружеские, то прекрасно. На вашем примере ребенок возьмет то, что ближе к нему лежит, ближе к нему лежит поведение родителей <coughs> моего ребенка проблема. Лишь бы тратить все что угодно, лишь бы выйти из магазина не с пустыми руками, хоть шарик, но надо купить. Уже закачала кипер, Коин кипер ей по вашей рекомендации сначала загорелась, потом откат. И стоит ли ребенка вознаграждать за учебу? Про учебу сказала. Тут похоже, уже начинается шапоголизм, если он уже не развился, и это про зависимость. Я бы рекомендовала тут уже к детскому психологу обратиться. И собака по имени Мани must have в этом смысле. Так, «Как объяснить детям, что пока мы не можем купить то или иное их пожелание, не говоря, что нет денег?» Я уже говорила... Магазины маленький ребенок говорила. На детях нельзя экономить вопрос. Типа все позволять, что самим не позволено. Вот тут тоже такое неправильно. Детям все о а себе ничего нет. Вот поровну. Маму обижать, папу обижать тоже нельзя. Потому что вот именно это и вызовет в ребенке, воспитает в ребенке эгоизм. Потому что человек, который экономить на себе вызывает единственное желание сэкономить на нем если ребенок будет видеть что вы в угоду ему экономите на себе то когда он вырастет а вы станете старой пардон мы от этого никуда не денемся он будет экономить на вас потому что мама всю жизнь на себе экономила ради него поэтому трезво оценивайте ситуацию да. Скажите, если уже проходила марафон сознание давно, стоит ли еще раз остался вопрос в этой спережении? Ну, тут я рекомендую перейти на финансовый ключ, потому что это продолжение Сколько как раз. А, да, напоминает. На протяжении нашего сегодняшнего эфира, и в течение 24 часов, пока будет висеть эфир в Stories, вы можете приобрести этот марафон со скидкой 1000 рублей. Вместо шести 5 тысяч рублей. Так, так, так, За совместный уют в доме отдельное спасибо. Пожалуйста. За совместный уют большое, пожалуйста. Так. С какого возраста иметь карманные деньги? Да, я уже говорила. Сколько давать карманных денег? Уже говорила. Давайте еще раз. Про сколько давать денег на карманные расходы? Для того, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, но не нарушая общего семейного баланса. Ну, вот так, чтобы ему хватило на бутылку воды, на бутерброд. То есть это должна быть какая-то трезвая сумма. И лучше, если это будет на 30% больше буфер, запас. И как он уже этим буфером будет распоряжаться, это вот, вот эта вот формула это must-have вот правда. И вместе с книгой пес по имени Мани», вот как он этим буфером будет распоряжаться, показать, научить. Это всю жизнь его будет сопровождать дальше. Он всегда будет иметь на 30 процентов больше, чем ему необходимо. «Можно ли стимулировать лучше учиться, поощряя деньгами хорошие оценки?» Категорически нет. Достижения да, оценки нет. Оценки это не про достижение. Оценка это сильная искусственная вещь. <свёздых> Знаете, есть такая анекдот. <свёздых> у отличников, когда они вырастают, у них в жизни потом все отлично. Отличная работа, отличная квартира, отличная дача, отличная машина, отличная жена и отличные дети. У хорошистов потом все хорошо. Хорошая работа, хорошая машина, хорошая квартира, хорошая дача, хорошая жена и хорошие дети. А у троечников у них потом все по три: три квартиры, три машины, три дачи, три жены, трое детей и так далее. Поэтому достижения и оценки это про разное. Поэтому не за оценки, не за цифры. Вот если вы будете давать бумажки с цифрами за цифры на бумажке вот это неправда, неправильно и не про это. Энергия на энергию меняем. Так. Как правильно формулировать ребенку отсутствие возможности всю минуту купить желаемое, так и формулировать. В мои планы сейчас это не входит. Готова рассмотреть твое предложение в течение какого-то времени. А говорить время, а говорить сумму и так далее. Про подростков 16 лет. <смех> как часто давать, контролировать ли? 16 лет это уже очень самостоятельный ребенок. Безусловно, давать, показать возможность заработать. То есть вы можете показать, давать сумму определенную, которую я сказала. Чуть-чуть больше, чем необходимо для комфортного проживания. Если хочет еще больше, отлично. В 16 лет уже зарабатывать можно в очень многих местах. Я сама работала с совершенно молодого возраста и дочь моя. И пес по имени Мани. Тогда же. Каждый раз, когда мы гуляем с семьей, покупаем еду развлечения, а сын никогда не остается довольным. Все равно делает акцент на том, что не обижается. Раньше такого не было, ему 11 лет. В чем моя вина? Первое, Я прямо вам рекомендую. Приходите на марафон «Жизнь без чувства вины». Это прямо вот красной нитью сейчас. И вообще, вам можно было бы поработать, вам именно, с детским психологом, потому что похоже, что сын вами манипулирует. 11 лет – это уже взрослый возраст. «Как правильно начинать знакомиться у ребенка с деньгами? С чего начать? В каком возрасте можно начинать? Моему сыну 3,6 года». 6-5-6 лет знакомить, показывать вот, нули, когда будет разбираться в цифрах. Опять-таки, разные дети по-разному воспринимают цифры и вот это вот соотношение. У меня дочь в два с половиной года уже читала, а сын у меня считал уже <laughs> в этом возрасте. Поэтому разные есть способности у разных детей. Вот тогда, когда уже будет соображать в цифрах в пределах ста, уже можно ему показывать, особенно если... Ну, ценники ж видны, вот показывать вот это. Это соответствует этому. Так, есть ли запрещенные фразы про деньги, которые нельзя говорить детям? Денег нет, нет денег и так далее. <laughs> да, именно эти фразы не стоит говорить детям. Так. Вот нет денег, и это дорого. Наверное, это самые главные фразы. Которые не стоит. Которые не стоит говорить, да. «Пятиминутный э, интервал до часового». А, так, дорогие друзья, я сейчас сделаю маленький перерыв. Я сейчас остановлю эфир и потом снова подключусь, чтобы я не прервалась на полусловие. До скорых встреч! С вами с темой «Дети и деньги» У вас сегодня есть возможность приобрести марафон финансовый ключ со скидкой тысячи рублей за то время, пока висит эфир Stories, и у вас в конце эфира будет еще один подарок от наших партнеров. Я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Буквально сегодня моя 11-летняя дочь пришла со школы и сообщила, что ее копилка пополнилась на 50 рублей. Я у нее спросила, где взяла. Она мне сказала, что ей Лиза дала и будет ей давать за каждое списывание. Замечу, что они с Лизой подруги. Я уточнила, кто это такой придумал. Дочь пояснила, что это предложение от Лизы и что она дочь решила не отказываться от этого предложения, тем более, что давно уже размышлять над способом, как заработать после прочтения Кик книги пес по имени Манник. И, честно признаться, я не знаю, как на это реагировать. Раньше бы точно пристыдила, указав на то, что это же подруга, а сейчас промолчал. Боюсь неодобрения общества, если вдруг кто узнает. Как вы видите эту ситуацию? Вопрос ОГОНЬ! Просто Огнище! Смотрите... Объяснить ребенку еще, что есть экологичные способы добывания денег, и вселенная как раз отвечает нам на то, что если мы используем экологичные способы, дает еще больше, говорит, продолжай и начинает давать еще больше. А за неэкологичные способы она сначала дает, а потом отнимает, так что держись. Поэтому сама возможность заработать классная форма никуда не годится списывание если ваша дочь умнее в этой ситуации да этой девочки этой Лизы которая списывает пусть ваша дочь занимается как это называется репетиторством, репетиторством да. то есть за то что она будет ей объяснять учить и получать вот эти вот деньги, тут уже можно брать не 50 рублей, а 100. Вот это будет супер экологично, чисто, правильно и очень круто. Вот за это можно похвалить. А за списывание это такое. Не экологично. Не экологично, да. Так, дот... детям два и 25. Я опять вспомнила этот анекдот, но я вам его не расскажу. Может, не разу, как... <мостивная> аккуратненько. Очень подходяще. <п vagih> так, и они считают, что если мама заняла тысячи, то можно отдать можно Риге отдать тебе, что жалко, это не так много. Я не поняла вопрос. Но они типа не хотят возвращать, типа что, тебе жалко что ли, это немного. А, не тысячи рублей. Типа, да. Да. Нет, оговаривайте обязательно обязательно требуйте назад, в следующий раз просто не, не одалживайте, если так стоит вопрос. Анекдот расскажу. Все-таки это очень важно. Расскажу как есть. Уж простите. Приходит мама со своим сыном к врачу. И говорит «Доктор, посмотрите, пожалуйста, на моего мальчика. У него что-то с писюнчиком». Доктор смотрел-смотрел и говорит «Значит так, мамочка, я думаю, что уже пришло время называть писюнчик членом». И говорит «Знаете, уже пора лечить трипер». Так что, вот знаете, не затягивайте с вот этим вот «ребёнку 22, ребёнку 25» и ну, это уже сильно. Отпускайте своих детей, пусть уже живут своей жизнью. О, oh, я закончила с комментариями в Инстаграм, и теперь перехожу да, да. к комментариям, которые вы оставляли в течение эфира. Открываю... Так... Как часто можно и нужно баловать ребенка тем, что он хочет. Я балую их каждую неделю, покупаем то, чем они увлекаются. Правильно ли это? На мой взгляд, это нормальный темп. Можно сделать это реже, если вы не можете или если ваши дети там, этого требуют. Чаще точно не надо. Два раза в месяц, один раз в месяц идеально. За один раз в месяц... Они могут получить четыре раза больше, чем за раз в неделю. Подумайте, попробуйте разные варианты. Как же стремление его получить хорошую оценку учиться договариваться с, с учителем? А, нет, проучиться договариваться с учителем это ну оценка не должна быть про договор с учителем. Оценка должна быть, знаете, важнее знания, а не оценка. И важнее достижение, а не оценка». Оценка вообще это... Ну, такое. Это, Знаете, просто по-другому люди не могут... Не... Люди просто не придумали другую систему понимания, на что способен или не способен ребенок, но часто одно не соответствует другому. «Мне многие оценки ставили за обаяние и хорошо подвешенный язык». Ну вот, вот это про это. Ну, можно потом, собственно, сделать это заработком. Анекдот про виды заработка. Я поняла, что я могу зарабатывать пением. Вчера была в караоке, ко мне подошел чудак и дал 100 долларов, чтобы я заткнулась. Ну, вот как-то так. Угу. А я не вижу скринов. Ну, у скри... себя, у а, себя, у себя в, свои, в свою личку угу. Вижу. Что, по-вашему, является лучшими мотиваторами для ребенка? А, любовь, похвала. Ну, для меня это недавно столкнулась, прочитала статью о том, что хорошими мотиваторами это унижение, там разговоры о том, что ты недостаточно хорош, и ребенок тогда страится. Ну, я считаю, что это может травмировать так, что ребенок очень быстро вообще сдуется и вообще ничего не добьется в своей жизни. Поэтому я за похвалу. <кх -кх -кх -кх Так, ребенок сильно любит деньги иногда меня это тревожит зря зря <с> смотрите вот по поводу к любви к деньгам я была когда это было 18 числа я была на спектакле гарика Карагодского эффект ба и он там сказал чудесную фразу ну он артист сказал да ну этот стата его что мы любим деньги часто люди любят деньги и пользуются людьми а надо наоборот любить людей и пользоваться деньгами. Вот надо прививать вот это вот отношение, что важнее все-таки взаимоотношения, чувства, поддержка, любовь и так далее. Деньги ⁇ это всего лишь инструмент, это только инструмент. Деньги можно уважать, деньги ⁇ это рабы, которые должны на вас работать, но никак не самоцель. Вот. Как начать работать на себя? Вот именно сделать первый шаг. Как? на просторах интернет огромное количество информации по этому поводу. Выберите то, что вам нравится, и идите, двигайтесь в этом направлении. Должна быть определенная смелость, безусловно, ну вот. – Анечка, вопросов очень много. Наверное, надо уже остановить время да? вопросов, потому что мы не успели. – Окей, хорошо. Я останавливаю время вопросов. Значит, я сейчас объявлю вам от том, что наши партнеры объявляют акцию. Я говорила вам, да, что лучшая тренировка это сейчас, секундочку, я найду. <coughs> Ир, может быть, ты найдешь там, где я про Артема писала тебе сейчас, его да, ответ? Конечно, я сейчас я а, к тому, что сейчас мы просто уже не будем а, принимать вопросы, мы до доотвечаем, наверное, сколько там у тебя сил хватит, на остальные ответим письменно, наверное, опять-таки. Да, мы на остальные да. вопросы ответим письменно, на которые мы пришли, потому что вещей. очень много, да, mm -hmm. я прямо прямо отвечу на них в посте. А, что я а, с чего начинала эфир, да? И повторюсь еще, что запись будет. потому что Запись такой, будет, да. запись будет, все будет. И на YouTube. И здесь, поэтому не переживайте. Значит, теперь об, о том, как развивать дальше. Первое, безусловно, марафон расширения финансового сознания. Второе, безусловно, марафон финансовый ключ. И Это больше, разные да, марафоны. В чем разница? Во всем. Ну во всем просто. Финансовый ключ это продолжение марафона расширения финансового сознания, и это вообще там чистая психология. Если в РФС я там даю маломальские какие-то инструменты, то в финансовом ключе чистая психология. Это исключительно работа со своим сознанием. Третье – это книга «Пес по имени Мани». И четвертое, что очень важно и что можно и нужно делать с детьми, особенно с детьми, начиная лет с 12, наверное, с 14, 16, 20. Это вообще must have и must have для людей взрослого возраста. Можно играть с семьями, можно играть с компаниями. Мы играем своим топ-руководством нашей фирмы. Это денежные игры, cash Flow». И я прямо рекомендую вам играть в очень классно проработанную игру, которая называется Денежный поток олигарха. Мы сами в нее играем. Это для наших, наших партнеров Максим Артем Кандар. <coughs> Это игру создал и ведет, он ее проработал, очень красиво и правильно и грамотно ее продумал. И э, что для вас... Пишите, кто хочет в нее поиграть, пишите мне в директ. В нее можно играть онлайн. Очень мало кто предлагает это делать онлайн. Вы можете поиграть со своими друзьями, кто находится в разных точках мира. Мы, Мы, например... играли. Мы играли. Да, я была в Одессе, Ирина была в Алании. Директор нашей студии одна была в Москве, другая в Киеве. И, В общем, у нас очень здорово все получилось. И вы пишите мне в Директ, я даю ссылку вам на Артема и специально для моих слушателей вы говорите пароль «Калантерная», и для моих слушателей он сделает аудит вашего финансового состояния, 30-минутную консультацию, на что обратить внимание, с чего начать в первую очередь. Я считаю это очень классное предложение. И на этом я заканчиваю. Я благодарю вас за ваши вопросы. Желаю вам всего хорошего. Возможно, я по мотивам ваших вопросов сделаю еще один прямой эфир на эту тему. Или мы просто будем говорить о деньгах. До скорых встреч. Пока.